ты не знаешь этой программы для графического дизайна? Фигма, а именно о ней идет речь, это самая любимая программа графических дизайнеров. Хочешь знать, как быстро создать баннер, который ты потом будешь использовать для продвижения в социальных сетях? Перейди на страницу, создай новый файл и выбери размер холста либо формат, который тебя интересует. Сейчас ты можешь добавлять формы, текста и фотографии, самостоятельно рисовать, что только захочешь. Под конец экспорт и вуаля! Только помню, чтобы графику сохранить в формате PNG, благодаря чему она не потеряет качество, когда ты будешь публиковать ее на сайте. На канале MyLead тебя ждет больше информации об инструментах для заработка.